Во времени суток вы с любовью из моего домика в деревне сегодня хочу рассказать как я готовлю полезный и очень вкусный коктейль из тыквы Тыкву можно говорить бесконечно это кладезь витаминов полезных веществ которых находится в ней вся таблица менделеева и это очень низкокалорийный продукт если вы соблюдаете правила полезного питания, то вам именно сюда смотреть, как я делаю молочный коктейль с тыквой. Изначально я нарезаю тыкву на кубики, отправляю в кастрюлю. Она тушится до мягкости минут 10-15. Заливаем тыкву водой. Воды вы смотрите по своему смотрению, насколько вы хотите увидеть массу тыквы. По, гуще, по жиже я делаю густой и только на донышке наливая воду для того чтобы масса пюре была густой ждем когда закипит тыква и когда она размягчится потом я взбиваю ее блендером тыкву я взбила в однородную массу посмотрите какая какое золотистое пюре красивое очень аппетитная на вид и туда, буквально-буквально на кончике ножа, я добавляю ванилинчик. Ванилинчик для запаха, для вкуса, чтобы приятно было пить коктейль. Ждем, когда остынет пюре. Добавляем в стаканчик наше янтарное пюре. Знаете, как оно получилось? Ах, какое красивое! И побольше его положу. Такое вкусное, сладкое добавляем сюда молока у меня молоко с ленты полутора процентовая размешиваем размешиваем размешиваем и вы посмотрите какой красивый коктейль он не только красивый но и бесконечно полезный витаминный коктейль те, кто хочет похудеть, пожалуйста, на перекус выпили стаканчик тыквенного коктейля и вуаля, сверху чуть-чуть корички. Ну что ж, давайте попробуем, какой волшебный коктейль получился у нас, тыквы молока, корицы и немножко ванили, пила-выпила. Так что те, кто хочет похудеть, кто хочет быть здоровым, пожалуйста, коктейль от нашей природы. Это же ничем незаменимый продукт. Тыква никогда не подводила. Так что делайте коктейль. Посмотрите, какой красивый цвет. Изумительный. Не только цвет, но и вкус. Я ничего не добавляла туда. Ни соли, ни сахара. но Немножко ванилина. Чуть-чуть буквально на кончике ножа. И корицы. Поэтому готовьте, пейте. Пользуйтесь дарами природы. Это чудесный напиток, пожалуйста, для вашего здоровья. Вы были с любовью из моего домика в деревне. М -м -м -м. Как же это вкусно! Готовьте, и вы будете здоровы. Мир вашему дому!